Chess.com is here with Grandmaster Jan Nepomneshi. First of all, uh, you should be commended as a sportsman for coming out here and facing the media. I do want to let you know that was the longest World Championship game in history. Sure, that was no small consolation. Uh, let me ask you, uh, what was the moment where you knew you were going to have to defend that for many hours? We all know Magnus plays this way, but what was the moment where you knew I have to try to grind this out? Well, I think uh, it uh, changed a little bit after the first time control because I mean, okay, clearly I was pressing there, but... Yeah, somehow white I think is in time to uh, get everything together and uh, to secure a draw. Uh, but you know into the you know into this like more 39 move 40, it was like this e5 e4 which which was probably wrong. I think it's anyway a draw. But uh, then uh, well, I ended up like playing this queen e4 queen h4 without big necessity. I, I could just like stay king h7 king 6 would be an easy draw. And uh, like in uh, many different moments, it it's still you know it would be the same result. Uh, but somehow yep. Uh, I mean, what to do, so I guess uh, the final endgame, like, like rook and knight against queen is probably also a draw, but you need know, to be very precise, but here you basically play blitz and it's, it's difficult to defend. I'm not sure if you know, it was move 130, queen e6, but anyway, at, at hour four or five, I was going to ask you, is this your toughest game ever against Magnus, but now I have to ask you, is it your toughest game of all time that you just played? not really but uh, what do you mean 140 uh, queen e6 after each one after each one the table bases were okay with your position until queen e6 but uh which was like uh what was the setup uh well you the table bases preferred queen b1 but uh there was a rook on f5 i think you had pinned the rook by playing queen e6 ah yeah okay so until least it, it was all right yeah no i mean okay it's very difficult so why to uh, improve so okay maybe it's still a draw but you, you know it's uh, it's hard to understand Humanly. Thanks so much. Добрый день, уважаемые любители шахмат. Рады приветствовать вас на обзоре шестой партии матча на первенство мира между Магнусом Карлсом и Яном Непомничем. Шестая партия, где Магнус имел белый свет, оказалась самой напряженной, фантастической, с невероятной развязкой. 137 ходов. Феноменальная борьба, огромное количество ошибок, виражи закруты, что только здесь не было. И мы с вами сегодня ее обсудим. Итак, после выходного дня Магнус хорошо, видимо, подготовился и двинул пешку Д, решил повторить первую свою партию, где он, так сказать, щупал противника, проверял, куда же он. Выйдет какой дебют. И определенный сюрприз уже произошел на третьем ходу. Достаточно интересный, модный, можно сказать, дебютный расклад. После хода же 3 предлагающий черным определиться с их дальнейшей структурой. Ян после некоторого раздумья пошел e Е6, переводя позиции в классические каталонские либо ферзевые построения. Но так или иначе, после паркировок Магнус подготовил хитрый ход B3. C4 вело к основным продолжениям. После B3-C5 возникла позиция, которая уже практически не встречалась на практике. Было всего две партии. Вот таким вот образом Магнус решил похитрить. Основная идея его в том, что после ДЦ... Белые играют ферзь c2 и получают достаточно интересную инициативу. В целом здесь у них шикарный слон образуется, каталонский, классический. Ну и, в общем-то, здесь определенное давление. Ну, посмотрим, что было. Итак, так оно и случилось. И после хода конь d2, конь c6, Ян играл очень хорошо. Конь c4. И здесь один из первых критических моментов, где Ян проявил жесткость сыграл b5 четкий ход который по сути дела поставил крест на идеях белых получения дебютного перевеса и дело в том что теперь у черных у белых точнее единственный ход конь e5 все остальные ходы ведут чуть худшие позиции ну можно конечно играть и конь d2 но после слон b7 слон b2 скажем, владец c 8 владец c 1 все же наверное у черных чуть более комфортная игра. Ну вот после кода конь e5 возникла следующая конь b4 ферзь b2 фигуры начали, начали уходить с доски. Ну и вот Магнус коня на 300 3 ставит классический конь, конь для каталона. Здесь конь располагается блестяще. И после слон b6 слон g5 ладья d8 черные решили все свои вопросы по дебюту. Ну и, по сути дела, следующий вот критический момент, который мы сейчас с вами увидим, это взятие на F6. Магнус, видимо, решил посмотреть, на что же настроен Ян. И очевидно, конечно, что после элементарного, наверное, хода ферзбит F6, игра бы долго не продолжилась. Потому что в этом эншпиле у черных полный комфорт. По большому счету никаких вообще маломальских даже трудностей нету. И здесь сложно объяснить, почему я отказался от этого. Ну, возможно, он решил сыграть более, более нагло, может быть, даже более амбициозно. Сыграл ЖФ. Но, сыграв ЖФ, черные должны были стремиться впоследствии играть уже в достаточно серьезную игру. И вот в этой позиции был достаточно интересный ход Е5. С одной стороны, поле Ф5 сможет оказаться слабым, а с другой стороны, вот, скажем, после хода кони А4, черные могут использовать классическую идею, связанную с ходом конь d4. И начинается очень интересная, сложная борьба тактического характера, в том числе мы видим, но у черных шикарные два слона, которые присматриваются к королю противника. И, в общем-то, поле f5 использовать невозможно. Ход e5, это была такая жесткая реакция, молодец один, 1 но Ян решил сыграть по-другому. Сыграл конь d4. И после разменов на самом деле получили белые то, что хотели. Чуть-чуть поприятнее, как говорят в таких случаях. Ферзь c2. Опять можно было сразу ладья c8 играть. В принципе, здесь обсуждали на прекраснейшем совершенно на прекраснейшей трансляции. И Даниэль Марадинский, и Александр Грищук Всем советую посмотреть. После хода король g7. Ладья d2 были сложные маневры, но в основном белые защищались от этого уход ладья 7 который все равно последовал. И произошел размин ферзя на две, на две ладьи, после чего э, можно отметить, что черные стоят очень активно, у них ферзь на e4 занимает очень сильную позицию. При случае движения пешки h тоже может насолить белым. И, по сути дела, у белых задача была каким-то образом пристать к пешкам ВА. Или, возможно, даже их где-то и разменять. Потому что впоследствии можно будет э, искать идеи, связанные с атакой пешки F7. Ну, после хода ферзь d5 черные нападают на пешку b3. Мы видим, она не защищена, b4. Возникла, пожалуй, еще одна очень важная ситуация после хода а4. 29-й ход Е3. И вот здесь, после хода слон Е5, H4 и H5, началась череда неточности. И первые неточность осуществили белые. Значит, после хода король H2, черные сделали ход слон B2. Ход необязательный, но эффектный, конечно. Можно было сыграть ферзь b3, более крепко, более надежно, и отнимать, пытаться пешку на а 3 ферзем. После хода слон b2 у белых появилась возможность. Первая возможность, которую Магнус использовал. Ладья c5. Черные сыграли ферзь d6. Ферзь d7 было более осмотрительным. И здесь Магнус вместо сильнейшего хода ладья, сыграл ладья d1. Сильнейшим ходом в этой позиции был ход ладья c2, очень сильный ход, который создавал угрозу взятия слона, и в случае слона 3 белые использовали такой вот маршрут конь f4, таким образом добираясь до короля противников. Впоследствии ладьи готовы врываться на седьмой ряд, и в общем-то здесь позиция была очень скверная у черных, но ладья c 2 могло поставить проблемы, да. Вместо этого последовательный ход ладья d1, то есть это достаточно серьезная неточность, после чего Ян съел на а3, поменялись пешки а на b ферзь d7, ладья c5. И вот здесь тоже очень, немного, наверное, странно, но почему черные отказались от взятия на b4. Я так понимаю, что все-таки напряжение и некоторая все же усталость уже накопилась. Последовал ход Е5. Быть может, Яну показал, что это более амбициозно. Опять-таки: ладья c 2 ферзь d5, ладья d2, ферзь b3. В итоге пешка на b4 все же отломилась. Но, взяв на e4, мы видим, что произошло, и произошло изменение структуры, которое, безусловно, безусловно, на руку белым, потому как теперь у них появляются определенные шансы на победу. Шансы их заключаются в том, чтобы перейти. В любой эншпиль без пешки А. И ладьями замучить. Итак, ну вот черная сильная пешка, ее ни в коем случае отдавать нельзя. И вот Ян спрятал слона на f8. И поддержка, безусловно, очень хороша. Пешка на 3 под защитой слона. Но слабость на h5 присутствует. Безусловно, за ней надо тоже следить. Поэтому черный сделай ход ферзь а5. Не боятся они никаких ходов, типа ладья d5 из захода ферса а4, растягивая оборону белых. Поэтому белые блокируют проходную. Слон b4, ладья d3, король h6. В общем-то, здесь происходили маневры. И вот критический момент возник через некоторое время. Сейчас мы его обсудим. Итак, вот этот момент, где черные, по сути дела, допустили серьезную неточность. Я. Сыграл очень поверхностно. Да, было не так много времени, но время было достаточно, чтобы осознать, что это единственный шанс для белых, если черные пойдут в Ферси-4. И Ян сыграл Ферси-4, позволил белым осуществить классическую жертву. Ферзя, не Ферзя, а точнее лаги за качество, получая таким образом и коня, ладью и коня в этом, этом эндшпиле. И дело в том, что, несмотря на то, что у черных сильная фигура, у белых просто этих фигур чуть больше. И черным теперь нужно будет отбиваться. В случае взятия на А3, вот как мы видим, позиция черных плохая из-за того, что пешки все разбиты, и белые легко выигрывают эту партию, ставят ладью на А5 и переводя коня в район поля в 4. В конце концов, либо заставят черных пойти f5, тогда конь перебирается обратно на d4, либо просто-напросто уничтожает все пешки. Но это дело техники. Поэтому Ян съел на h4, после хода король g1 вернулся в ферзем на e4. Ну, конечно, эта позиция тоже оценивалась как равный и, в принципе, у черных появляются еще идеи таранного типа, типа h4. Тем не менее, Позиция обострилась, и хороший шанс появился у Карлса. Но партия продолжилась. Безусловно, здесь еще было много ходов. И вот через некоторое время возникла еще одна интересная позиция. Белые сыграли F3. После чего, казалось бы, Белый король несколько приоткрыт, но Магнус очень хорошо, видимо, все-таки прочувствовал ситуацию. Перс d1, F4 сбил слона с этой диагонали. И вот здесь Ян. Сыграл очень быстро слон c7, хотя был интересный ход слон b2. Обратите внимание, брать слона сейчас невыгодно из-за потери ладьи, а ладья перекрывает защиту коня на е2. И после, скажем, король f2, черные могли держать вот эту оборону дальше. Но слон c7 более человечный ход. Король f2 все равно слон при случае готов эту пешку на е3 атаковать с поля b6. Одна из возможных опции. И после ладья 1 ферзь b3, ладья перебирается на активную поляну. Возможно, черным все-таки стоило э, не давать э, это сделать, сыграв ферзь d3. Однако, что было сделано, то было сделано. И в конце концов, я решается сыграть f5, зафиксировав таким образом структуру. Пешка на e3 казалось так, да, пешка на e3 является объектом. И теперь задача белых маневрировать дальше, пытаясь создать угрозы пешки F5 и одновременно не дать черным атаковать пешку E3. И через некоторое время, вот мы видим, пытался черный ферзь проникнуть в поле E1, белые, поэтому должны за этим следить. Через некоторое время возникла следующая позиция. Ну, в общем, двигали они туда-сюда. В конце концов, Магнус нашел ресурс, под который Иан подставился. Так сказать, по-другому не скажешь. Итак, кладя бы 7. Первые такие моменты были, которые стоило, стоило обсудить. И вот после хода ладья Б5 повторил, опять-таки, Магнус позицию, выиграл время после слона 7 потерял пешку на Ф5, но была задача его спровоцировать на взятие на Ф5, чтобы сыграть как раз-таки с нападением на e 3 И мы видим, что теперь ладья, никаким, ни одна из ладей не может защитить пешку на e 3 так как слон все равно бьет Е3. И в случае вот ладья Е5, слон Е3 нельзя брать, ладья висит. Так и в случае ладья Е3, слон бьет Е3, другая ладья висит. Поэтому последовал такой вот удар. И, конечно, ян был недоволен. Мы видим, что партия опять-таки перешла на еще один этап. И позиция черных оказалась неприятной. С чисто человеческой точки зрения на седьмом часу игры эта позиция стала критической. Итак, мы ну, продолжалась защита героическая. Ян защищался просто потрясающе, отметили это и комментаторы, и зрители. Карвалоловы выпили литр. Ну, в общем, суть такая, что в какой-то момент пешка Е начала свое движение, но предварительно Магнус все сделал сверхкачественно. Он правильно оценил ситуацию, и после определенных перестроек, в конце концов э, осознал, что надо работать с пешкой H. Сейчас мы увидим этот момент. Пешка E двинулась. И в, в этот момент черные решили все-таки разорвать структуру ходом H4. Получился вот такой вот Эншпиль. Эншпиль теоретически ничей, но защитить его на, на практике крайне непросто. Мы сейчас увидим, как было в этой партии. Ладья d3, король f8, король начинает свое движение. Очень здорово, здесь я понял, что надо сделать, куда кого поставить. Магнус идеально расставил все свои фигуры для того, чтобы начать движение своих пешек. И вот пешки начинают сейчас двигаться. Мы сейчас увидим этот момент. Предварительно некоторые шахи осуществлены были. Конь прекрасно занимает позицию, закрывает короля, хорошо контролирует ладью. И вот здесь, по пожалуй, Наступил такой совсем тяжелый момент, когда уже движение этих пешек началось. Восьмой час игры невероятно тяжело было Яну спасать эту позицию, и он ошибается. Ферзь h6, конь h5, играет ферзь h7 и пропускает достаточно точный ход е 6 который, конечно же, мату сделает. И после чего выясняется, что надо просто-напросто сдаться, так как ну, последний еще был шанс, связанный с ходом ферзь e7 шах. Но, однако, ход ферзь g 6, который допустил ход ладья f7, нельзя было брать ни ладью, ни пешку впоследствии из-за хода конь g7. А сейчас белые уже соединили свои пешки, и остается лишь помочь коню, что, в общем-то, и было сделано здесь, и он признал свое поражение. Героическое сопротивление, героическая партия, отличная защита, но Магнус оказался сильнее. Что же, можно поздравить Магнуса с этим действительно творческим достижением, что партия войдет, во-первых, в совершенно точную сокровищницу мировых шахмат. Она по праву заслужила это, 136 ходов, 8 часов игры, и, наконец-таки, пробита вот эта вот пятилетняя засуха. Ну что, быть может, эта засуха сейчас поможет все-таки... Именно вот эта ситуация, может быть, Иоанну тоже поможет завтра вернуться в борьбу, хотя, конечно, это будет очень сложно. Но будем надеяться, будем верить. А я желаю всем успеха и до новых встреч, друзья. Пока.